Нема злых народовощей, сон злые люди. видом всыских дрозе в С З вами Антон Биалюк и канал Work and Life. И джище я вам оповем свое здание однощие tego, jakie są ludzie Polacy i za co ja lubię Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Rosjanów często interesuje pytanie, jakie są ludzie Polacy i czy łatwo będzie w ogóle integrować się w Polsce. W moim zdaniu jest, że w Polsce większość ludzi dobre, życzliwe, ну и очень приятные. И тем более, и очень забавные. Потому что не раз был с поляками на разных импрезах. И я только позитивное впечатление от этого всего. Я жил несколько часов в Волшах. Там я познакомился с разными народами. В Волшах я знал людей и из Уганды, и из Африки из Австралии, с Великобритании, Британии, Германии, из Хин и так далее. Ну и могу сказать, что если взять все эти народовощи и взять народовощ поляков, то поляцы один из самых лучших народовощей, которые въезжают в уголе. Те люди, которые взглядают мне уже давно, ведут, что сам я на полу поляки, потому что у меня бабушка есть полька, и у меня сейчас в Польске составы побыт, который отнимают по карте поляка и мам таки намяр складывающие паперы на обывательство польске в тим року чем в али не для тегу так добже муви о поляках а только для тегу же на правде знам сам барзо дужо поляков и у меня сам барзо добры общечели поляки и низ злого, в углу, поведешь не могу. Ментальность поляков э, на дужу венции подобна на нашу ментальность, нежели ментальность, например, итальянцев, австриаков, немцев и так далее. Ну то хиба, что для того что, э, Польска обок обок Украины, же, Польская ест обук Беларуси, обук Украины, также не будешь ехать до польский на и не будешь ехать до польский на ставый побыт. Э, я, если упевненный, что ежелевые вы стеще э, человеком нормальным, то и интегрировать в Польскую вам будет достаточно легко. Что ж, дорогие друзья, если вам сподобался этот фильмик, то поставьте под ним лайк, подпишитесь мой канал, напишите как можно больше комментариев под этим видеомик. Если сте ⁇ те заинтересованы в праце в Польске, то пропоную вам 6 по линкам, которые в описании этого фильмика, в вы потрапите на мою интернетову, на мой телеграм-канал. Там найдется очень много предложений работы, только от лучших про садовцев, ну и будем вас затруднять и изменять ваше жище в легшую страну. Ну а с вами был Антон Биалюк и канал Work and Life. Жищем в шестким положении и до завершения в и в шеечеле.